здравствуйте здравствуйте начинаем 26 поток нашего интенсива исцеляющие щелчки исцеляющие сознание итак дорогие друзья сегодня наша тема параллельный мир как он есть и конечно многие из вас его уже видят мы с аулеем мурат семейная пара из казахстана занимаемся мы именно телесной терапией, именно сущностями работаем, мастера трансформации жизни. По этим проектам мы ведем тренинги различные, и очень много у нас авторских методик оздоровительных систем, массажных техник, так как мы являемся телесными терапевтами, и практиками-психологами. Это вот кратко о нас. Этот проект, который вы сейчас сегодня зашли, возможно, случайно «Исцеляющий сознание», он раньше назывался Волшебные щелчки, потом исцеляющие щелчки, вот исцеляющие сознание, да? а Уже скоро будет ему четвертый год в январе месяце этому проекту нашему. И каждый проект, каждый поток идет месяц, чуть-чуть с перерывами, чуть-чуть больше, да, потому что мы иногда там э, выездные тренинги делаем, естественно, отпуска у нас есть. Но вот уже э, сейчас, на данный момент, 26-й поток. За это время более 4 тысяч человек уже получили свои результаты. Определенные результаты, которые они делятся и делятся на наших сайтах, в соцсетях, пишут свои отзывы в лично, на почту. Поэтому ждем ваших новых результатов, которые вы тоже получаете. И сегодня мы начинаем 26-й поток именно с благотворительной части. Итак, дорогие друзья, сегодня наша тема «Параллельный мир. Как он есть?». Познать свой страх, конечно, и вот он, параллельный мир. Да. Э -э хотим мы от этого отгородиться. Кто-то говорит «нету», кто-то говорит «наверное, есть», но все прекрасно знаете, что он есть, был и будет, да? То есть э -э никуда от этого не деться. И какими бы мы ни загораживались средствами или бетонными стенами, то для параллельного мира не существует для пятимерных и более мерных пространств многомерных не существует понятия километры, времени и расстояния. Да? И толщина стен никаких бетонов ничего от этого не спасет, потому что они их просто не чувствуют и да, проходят как будто бы этого препятствия нет. То есть те, кто видит этих параллельных сущностей параллельного мира, я вас не зря спросил, кто видит, да? Конечно, это бывает иногда страшно. Кто-то видит, кто-то их просто чувствует. Вот у всех, наверняка, было такое ощущение, когда просыпаешься утром, что-то или ночью, да, темно в комнате, а есть что-то страшное рядом, вот <с behaviors> присутствие чего-то такого страшного. Иногда кто-то что-то там душит кого-то там, кого-то там давит. Вот это и есть присутствие э, сущности параллельного мира. И когда мы их видим, то, как вы заметили, что те, кто видят, что они провалятся куда-то сквозь пол, исчезают куда-то в стену, то есть вот вам наглядный пример того, что для них не существует этих преград, да? Также у каждой болезни нашей есть сущность этой болезни. Очень хорошо разбирались в сущностях, это... Была такая цивилизация санскритов пять тысяч лет назад на территории нынешней Индии. Тогда, пять тысяч лет назад, они еще насчитывали их 82 тысячи штук. Понимаете? В сущности. Они очень хорошо с ними работали, наверняка. Но после этого прошло 5 тысяч лет, и уже сколько мы наплодили всевозможных разных страхов, всевозможных разных фобий, всевозможных э, разных болезней, да. И у каждой этой болезни, и у каждой проблемы есть сущность этой болезни, этой фобии, этой проблемы. Сущность страха, да? да. Одних только детских страхов. Мы, оказывается, насчитываем чуть ли не 30 штук, да. Ученые насчитали 29 разновидностей детских страхов. А ведь у каждого страха есть своя сущность. А сколько мы своей взрослой жизнью наплодили их. И вот вы здесь видите вот эти картиночки. Вы видите, что просто так взять и нарисовать невозможно. Понимаете? Фантазия. На самом деле, те, кто думает, что фантазирует, что это плод моей фантазии, скажу вам о так, прямо, да, это на самом деле не плод фантазии, вы э, начинаете попадать в другие миры. И вы начинаете видеть на внутреннем экране этих сущностей. И вот а, те художники, те, у кого есть такое умение рисовать, вот те рисуют вот такие да, картинки, да, потому что их просто так не придумаешь. Кто-то в это входит сознательно, измененное состояние сознания, да, чтобы увидеть параллельный мир, почувствовать, что такое. Кто-то через наркотики, кто-то через алкоголь, кто-то еще, да, какие-то там всевозможные, скажем так, химией занимаясь, да, всевозможные, то есть все хотят попасть и увидеть, то есть и потом нарисовать, для чего это делается, потому что Кого-то толкает эго, кому-то хочется прославиться, а кому-то просто покайфовать хочется. И кайфуй, он попадает в эти меры, да? да. То есть э, в нижний астрал уходит, в астральный мир. Потом это э, под воздействие, попадает под воздействие этой сущности, наркомании или пьянства, и уже человека за уши, как говорится, не оттащишь от этого дела, да? Вот здесь вы видите вот, э, аура человека, и на ней всевозможные такие темные вкрапления. Вот это и есть сущности, которые живут у нас на ауре человека. Э, аура у нас, как вы знаете, состоит из тонких тел наших. Понимаете, аура, она не состоит из одной только эфирного тела. Э, в, в ауру нас ходит и астральное тело, и.. Э, Ментальное тело, будхиальное тело и все-все-все наши тела. Физическое тело тоже в том числе это составляющая нашей ауны. Да? Да, потому что от, вокруг нее формируется эта наша аура. И вот видите, в нашей ауре, оказывается, существуют такие да, не очень хорошие, да, такие, скажем, да, сущности. Они питаются нашей энергией. Они питаются нашей э, энергией, наших э, те, та энергия, которая нужна нашему телу самому. Они паразитируют, так скажем. Вот это и есть паразиты на самом деле, которые э, живут в эфирном теле, живут эфирные сущности, в физическом теле живут физические сущности, э, в астральном теле живут астральные, в ментальном теле ментальные. Вот так они подразделяются. То есть в каузальном теле, каузальные сущности. То есть каждая сущность, они питаются определенного рода энергиями, вибрациями. Сущности страха, они питаются энергией страха. Сущность этой болезни питается энергией, которую мы выделяем, когда думаем все время об этой болезни, об этой хронике. Сущность какой-либо проблемы питается... Тем, что все время, думая об этой проблеме, мы выделяем поток энергии. Она питается этой энергией. Она не забирает сущность себе всю эту энергию. Потому что все вы знаете, что есть такие эгрегоры. Эгрегоры болезней, эгрегоры проблем. Да и у всего есть эгрегоры. У эгрегора компьютера тоже есть эгрегор. Да, свой. У интернета свой эгрегор, очень мощный, сейчас накачанный. То есть... Сколько человек, миллиардов сидит, да, не думает про этот интернет. То есть эгрегор есть э, и плохие, и хорошие. И вот э, между э, этими эгрегорами есть э, передаточное звено. Это сущность этих эгрегоров. Сущность забирает себе какое-то количество энергии, сколько ей надо, и передает дальше эгрегору. А эгрегор это как накопитель, э, но со своим разумом, со своим сознанием. И вот таким образом это происходит. То есть, когда мы носим в себе эти сущности, многие скажут, ну как же это, на мне нету сущности, наверное, да? я чистенький, белый, пушистый. Может быть и такое, белый, пушистый. Но я вам скажу так. Сознание наше, Человек принимает сердцем, да, дает сердцем, берет сердцем, от всего сердца даю, беру, делюсь, да. и Любим мы сердцем все, мы делаем через сердце. То есть э, сознание наше находится в сердце, да, наше. Но это у осознанного человека. Если взять схематично вот так вот э, здесь просто не нарисовали, ну, ладно, сейчас нарисуем. Схематично взять вот, э, скажем так. Э, Сердце по центру, а вокруг еще круглышков нарисовать, и это вот будут сущности этой э, проблемы, тех болезней, которые нас окружают. Да?